Смотрите, девочка-девочка это вообще одна из ролей, их всего как минимум семь ролей женских. Вот. И вы не одна из этих ролей, вы душа, которая может эти роли одевать. Вот. Поэтому есть просто какие-то контексты, где одна роль лучше работает, чем другая. Например, для того, чтобы мужчина защищал и заботился, можно побыть девочкой. Чтобы мужчина вдохновлялся вами, испытывал какой-то жизненный драйв, нужно побыть музой. Чтобы мужчина возбуждался на вас, нужно побыть возлюбленной. Чтобы мужчина вас уважал, нужно побыть женой. Ну и так далее. То есть всего на курсе мы разберем 7 основных ролей. Вот. Ну, иногда мужчина он слаб, он может заболеть, представляете такое, бывает такое. или устал, и нужно побыть мамой для него какое-то время там, накормить хотя бы, накормить, спать уложить, потом он оклемается, да, и можно дальше быть для него. Мужчина уходит, когда не получает какую-то из ролей, то есть у него, например, очень сильная потребность, чтобы женщина была возлюбленная, и она только играет девочку и мать. О, и на работе появляется красотка, которая начинает петь ему диферамбы. Девочка-девочка. Нет, она соблазнительница, она такая хищная и э, флиртующая. Девочка-девочка – это э, э, демонстрация беспомощности в контакте с мужчиной. А когда женщина флиртует, она демонстрирует другое, демонстрирует сексуальную энергию, скажем так. Вот. Бывает такое наоборот, что э, мужчина берет в жены такую вот флиртующую женщину, а она закрывает ему потребности, например, в возбуждении секса, а э, роли жены, мамы, например, хранительницы очага, хозяйки в ней нет. И тогда он находит еще какую-то другую, где это пытается добрать.